Многие бактерии образуют споры. Образование спору бактерий это не способ размножения, так как каждая клетка дает всего одну спору и общее количество особей при этом не возрастает. При этом бактериальная клетка или ее часть уплотняется, покрывается дополнительной толстой оболочкой. Споры очень устойчивы, выдерживают длительное высушивание Кипячение в течение нескольких часов, сухое нагревание до плюс 140 градусов по Цельсию, а некоторые споры выживают при температуре до минус 245 градусов. Устойчивы споры и к действию ядовитых веществ. Споры могут перемещаться на значительные расстояния по воздуху, с потоками воды, с пылью на колесах автомобилей, на грязных руках. При благоприятных условиях, например, увеличении влажности, спора прорастает, бактерия переходит в активное состояние. Споры сохраняют жизнеспособность длительное время. Так в почве они могут сохраняться 20-30 лет и дольше.